Обратил внимание на то, что в интернете появилось слишком много видео, где люди извиняются. Извиняются фактически по любому поводу. Выходит так, что в последнее время мы вступили в какую-то веху, в какую-то часть истории Уже, да, действительно, уже истории. Когда все стали обижаться на все. Выходит так, что... Женщины обижаются на мужчин, мужчины обижаются на женщин. Все требуют равноправия. Все вместе обижаются на геев, геи обижаются на них. Получается так, что черные обижаются на белых, белые на черных, те на красных, красные на желтых, опять же на голубых и пошло и поехало. На небе возникает радуга, и сразу же непорядок, пропаганда ЛГБТ сообщества. Кто-то высказал свое мнение, свой эфи по поводу парада, какого-нибудь очередного. Все, ветераны недовольны. И даже если сами ветераны не в состоянии уже высказать свой эфи, за них выступают какие-то странные люди, которые вдруг начали утверждать, что они представляют интересы тех самых ветеранов. Сделал неправильную фотографию в тюрьму. Написал что-то неправильное в интернете. Сделал репост, поставил лайк. И, не дай бог, еще что-нибудь сказал в тюрьму. Не нравится Бог в тюрьму. Не нравится какая-нибудь другая нация, раса или... Да неважно, человек просто поступил как-то нехорошо. Нарушил закон, там публично какую-нибудь гадость творил, Но при этом он другой нации. Ну, все же, разжигание, понимаете, пошло и поехало. Если имеешь свое мнение, так на тебя вообще все обижаются. И правительство, и Следственный комитет, все остальные... То есть ты подпадаешь сразу под раздачу. Не тот комментарий оставил. Ну, в общем, вы понимаете. Мы вступили... Не знаю, громко говорить, наверное, эпоха, эра не стоит. Но мы вступили в тот промежуток времени, когда вдруг все резко стали обижаться. И как мы до этого раньше жили. Как мы до этого раньше находили общий язык. Понимали друг друга. Не обращали внимания на на формальности, в прямом смысле so, формальности, Знаете, мне почему-то вспоминается фраза Сергея Бодрова из фильма «Брат 2» вроде бы, где он поясняет, что меня в школе так учили, что в Китае живут китайцы, в Америке американцы, в Африке живут негры. Знаете, и он был прав, абсолютно прав. Нас всячески оттягивают от возможности называть вещи своими именами. Нас всячески вгоняют в какой-то общий шаблон, чтобы мы исключительно узко мыслили и уж ни в коем мере не позволяли себе озвучить какую-то стороннюю мысль. Да в принципе и ту, которую навязывают. Понимаете? Молчи, будь хитрым. Это для умных людей. А для рабов просто заткнись. Вот и все. Я, в принципе, об этом уже снимал, об этом уже говорил. Сейчас очень сильно в Англии, по-моему, да, развит скандал, где герои Гарри Поттера вдруг выступили с негативными высказываниями за простое, совершенно простое высказывание своего мнения автора и создателя Роллинг, или как мне там фамилия, я уже не помню. Писатель, которая создала книги о Гарри Поттере. Понимаете, это Парадоксально, эта женщина фактически сделала миллионерами, дала дорогу в жизнь всем тем, кто засветился в экранизациях на ее книге. То есть она создала новую веху, она создала новое направление, создала, создала новый пласт литературных героев, сказочных героев. И те, кто на этом заработали, они вдруг резко стали поносить ее. Только из за того что общественное мнение признало какие-то там странные понятия по поводу сексуальной ориентации и всего остального. То есть что-то там настолько маразматическое было по поводу менструации, по поводу женщин. Оказывается, есть у нас трансгендер и прочая какая-то херня, и все это как-то взаимосвязано, и вдруг кто-то там кого-то обидел, и она должна нести ответственность, и против нее ополчились все. Можно было бы сказать в данной ситуации, что мир сошел с ума, но нет. Дело не в мире. Мир как раз он как был, так и остался. Мы просто привыкли считать себя миром. Знаете, так же, как я вот а, слышу высказывания разных а, диктаторов, которые почему-то ассоциируют себя с целой страной. И если вдруг ты не согласен с каким-то из диктаторов, то получается так, что ты предатель целой страны. То ты изменник, понимаете? Но как может быть связанный между собой один человек, диктатор, да, и целая страна? С какой стати он олицетворяет себя с целой страной? Однако для закона такого же, такого же закона, все прописано именно таким образом, понимаете? Он вроде как символ. И это прискорбно. Никто не называет вещи своими именами. Все боятся высказать свое мнение. Людей превратили в каких-то баранов. Они, в принципе, и раньше-то не шибко отличались свободой мнения, там, свободой поступков. Я как раз сегодня ехал и смотрел, проезжал дом там своих знакомых, старых-старых-старых, ну и задумался о том, как у них проистекает жизнь. И мне так стало скучно и грустно от того, что я представил всю эту так называемую семейную идилию. Жизнь жизнь для того, чтобы вырастить детей, доработать до пенсии, там, сделать какую-то карьеру, а потом, как говорится, уйти на заслуженный отдых. Мне так это стало как-то противно, наверное, даже, что ли. Я. я думаю, вот эта вот шаблонность, она в принципе везде вокруг нас. Абсолютно везде. Эта шаблонность, она формируется, формируется кем-то сверху. Мы лишь подчиняемся, мы лишь принимаем те условия, которые перед нами стоят. Я вот говорил э, пару дней назад относительно того, что нас оцифруют. И мне написали многие люди э, такие достаточно глупые и примитивные комментарии на тему того, что чем плохи новые технологии, там, да ты что, да это же класс, да ты просто сноб, ты консерватор, там, ты пенсионер, ты там не умеешь пользоваться что такое прочее. Эти люди мало того, что не видят так широко события, которые происходят вокруг нас, как я, ну, потому что они узко мыслят, узко примитивно, шаблонно, по-рабски. По-баране, я бы даже сказал. Добавок ко всему, они не понимают, в принципе, то, о чем я говорю, то, что я озвучиваю. А это в первую очередь мои тревоги касательно того, что не новые технологии, технологии я люблю, я их обожаю. Они очень интересные, они имеют место быть, и они должны быть. И если время покажет, что эти технологии и они несут нам пользу и удобство, то я только за эти технологии. Многими из них я пользуюсь, причем значительно больше, нежели пользуются другие, которые не имеют понятия, как с какой стороны к этому подойти. Но это я в плане энергетики и многого другого, там модернизация каких-то технических моментов. Сейчас не об этом. Я против того, что в руках у какого-то ублюдочного существа, которое возомнило себя вершителем судеб, Будут рычаги управления этими технологиями. И вас в одну секунду, в один день можно будет отключить от системы, понимаете? Все ваши накопления, все ваши заработанные, все ваши средства, все ваш капитал, все ваше имущество в один момент может стать вам недоступно. Вы вот этого как-то совершенно не понимаете. Добавок ко всему, я говорил о том, что ну, вот, кассы самообслуживания да, стоят в магазинах. Ну, вот, э, предположим, что завтра. Кассиры вообще исчезнут. И останутся только кассы самообслуживания. Это что значит? Если у человека наличные деньги, он не сможет купить продукты. То есть я говорил о том, что я против отсутствия альтернативы при наличии новых технологий. Вот о чем я говорю. Я о том, что ублюдки управляют этими технологиями. И о хрупкости и уязвимости этих систем. Ну вот появилась да технология, да. на первый взгляд, она интересна, она хороша, она красива, но... Кто вам сказал, что она будет крепка, как камень? Что она будет надежна? Можно сколько угодно говорить, о том, что бумажные деньги сами по себе не надежны, Да. Но поверьте, с точки зрения цифрового сигнала, наверное, все-таки у них надежности побольше. И практичности. В плане переноски, сохранения и обмена и всего остального. Но суть, в принципе, не о том. Суть о том, что как-то уж больно обидчивыми стали. действительно наступило время, когда лучше промолчать. Поэтому я не, не удивляюсь, когда многие из вас не пишут комментарии под относительно рискованными роликами моими, где я высказываю какие-то такие спорные темы, поднимаю. И есть те люди, которые пишут мне комментарии, потом их реально удаляют. Я понимаю, я согласен, я что ж, мне совершенно ясно, потому что... Чуть что не так, все, ты оскорбил чувства верующих. Чуть что не так, ты оскорбил там, правительство. Все, что там уже в России приняли, по-моему. Да не только в России, уже до хера, где попринимали все, это, все эти законы. Что если ты сказал, что тебе что-то не нравится, значит, ты там чуть ли не преступник. Там сказал в сторону ментов что-то, все оскорбил ментов, значит, ты потревожил их, там, потрепал их моральное состояние, им бабла должен. Там еще что-то в сторону кого-то сказал, значит, Следственный комитет. Тут что-то сказал, трансгендеров обидел. Там ЛГБТшников, там черных, там белых, там желтых, там синих, там красных. Я все это понимаю. В общем, каков призыв в этот раз. Вы любите, когда я говорю, что нужно делать. Так вот я вам скажу. Молчите, будьте хитрыми, будьте умными. Старайтесь лишний раз, лишний раз рот не раскрывать. В наше время это исключительно опасно. И действия, которые вы предпринимаете, прежде чем хотите что-то сделать, пусть даже такую невинную шалость. Ну, особенно к молодым обращаюсь. Надеюсь, что люди среднего и старшего поколения все-таки как-то с мозгами немножко дружат. Нет, среди молодых тоже есть мозговитые, но это так на всякий случай. Лишний раз подумайте о последствиях того шага, который хотите предпринять. Пусть это даже и невинная шалость, на ваш взгляд. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Люблю, когда в комментариях хоть какой-то срач происходит. Есть повод для того, чтобы обидеться. Всего доброго.